Изначально и печально и нелепо это лето пролетится остальные и сотрется, вернется это солнце не надеясь будет осень. И замерзнут, и вернутся те, кто бросил Это или обострение болезни Или страх, что все равно мы все исчезнем Изначально невозможно жить без кожи обжигает, А вначале бесконечно я живая, ослепляет и не выдержать до завтра. Но внезапно все проходит, ничего не происходит. И куда-то исчезаешь ты все чаще, Я закрыл глаза и притворился спящим. Печально, и печально, и нелепо это лето Пролетится остальными и сотрется, и сотрется. Спасибо.